Это видео сделано 16 июня 2013 года. Небо над городом Миас ночью в 2 часа осветилось голубым светом. Что это заявление, явление, ну понятно. Вот собственно и все. Свечение продолжается до сих пор. Чем это закончится, никто не знает.